Здравствуйте, друзья! Hello, Мы ждем, когда пополнится число участников и я думаю, что минуты через три начнем. Обращаю внимание на барабан Холста. I pay on the drum of the Долж, должен быть вот этот звук. Uh, sound Холст должен быть натянут до барабанного звучания. Uh, the is to sound like a drum. Холст у нас средне зернистый. point. И немножко, немного мелко зернистый. And bit uh, little pointed. Uh, нас устраивает любой холст. Uh, any is okay, uh, for Но этот лучше. Uh, but this one is Посмотри на палитру. Uh, look at the uh, на палитре у меня достаточно много uh, цветиков. Uh, on the there are a lot of Это остатки от предыдущих сеансов. Uh, this is a remaining from, uh, previous episodes. Но нас особенно интересует красный, uh, We need this red, Желтый, yellow, белый, white, синий, blue, бирюзовый. Эээ... Темный, черный, дрк, блэк, коричневый, бран. Сколько у нас? Uh -huh. <coughs> Хорошо, если у нас будет тряпка. Uh, it's nice, uh, if you have any rag. ХБшная uh, тряпка ХБ. Some fiber. Тонкая, мягкая. Thin, soft. Начинаем. Let's get Разбавитель. Белило. Сметанный замес. It's like sour cream. Красный, желтый. Some red and Разорвем тряпку. По отношению к руке. So, uh, чуть больше руки, uh, чуть uh, больше кисти uh, руки. Распределим вещество тряпкой. And all the paint Часть вещества. Тряпка возьмет в себя. Uh, a part of uh, the rag will take. Останется умное количество вещества. Uh, some part of the will На палитру. Больше желтого и белого. Больше желтого и белого. Свет. Ночь. И сама точечка солнца. And the point of the sun. Почистим палитру. Let's Снова белило, бирюзовый Teal. Отделим цвет неба от цвета белого снега. Отделим цвет неба от цвета белого снега. Небо будет <coughs> иметь зеленый оттенок. Uh, the sky will have, uh, green tint. Снег будет иметь синий оттенок. The snow, uh, will have blue tint. Так обычно поступают художники. Разделяют цвет неба от цвета снега. Uh, separate, uh, небо будет светлее, чем снег. Снег находится в тени, а небо близко к источнику света. Uh, the snow is in the shadow, and the sky is Отражение... ...на треть холста по высоте. part uh, of the canvas. Красный, коричневый, Red and brown. желтый, сам Полосато. стрипс. Отражение мутно. The reflection is blur. Укладывая, собираю в тряпку. So I take the paint and uh, get it back to the rag. Kesty, которая делал небо. The paint uh, which I used to uh, paint the sky. Смотрим на палитру. Добираю белил. White. И синий. And Набирают темнее, чем небо. Uh, the Для uh, сравнения. Uh, for instance. Это вот он. This, this Широкая кисть, строительная. Uh, Лежа холсту uh, it's just like, uh, lying, uh, to the создает эффект множества веток.